Всем привет! Сегодня мы поговорим о блокировщиках рекламы в интернете. Конечно же, мы понимаем, что иногда показ рекламы – это единственный способ заработка независимого ресурса. Но часто мигающие и всплывающие окна, которые препятствуют или отвлекают от чтения, а также баннеры, которые встраивают в браузер cookie-файлы, чтобы отслеживать перемещение посетителей от сайта к сайту, стают просто невыносимыми. Именно поэтому востребованность плагинов, режущих раздражающую интернет-рекламу, неуклонно растет.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 Таких расширений много. На самом популярном является AdBlock. На нем и остановимся. Как им пользоваться? Расширение AdBlock доступно для всех основных браузеров. Чтобы воспользоваться им, его нужно установить. Для этого перейдите в меню вашего браузера к пункту расширения. Еще расширение или добавить расширение. Данное меню имеют все браузеры из топа. Топ бесплатных браузеров мы уже рассматривали на нашем канале. Ссылка на ролик в описании. И введите в поиске AdBlock. После этого откройте страницу расширения и установите его. Расширение бесплатное, поэтому предложение сделать оплату, если такое появится, пускай вас не пугает. Просто закройте его. После этого в панели расширения браузера появится иконка блокировщика рекламы Addblock. Нажав ее, блокировщик можно настроить, отключить или включить. Отключим Adblock и перейдем на один из сайтов, на котором есть реклама. Теперь, для сравнения, включим его и обновим страницу. Как видите, разница налицо. Adblock можно установить как с магазина расширения браузера, так и с официального сайта разработчика. Все ссылки будут в описании. Но не всегда необходимо устанавливать в браузер расширение для блокировки рекламы. В Opera уже имеется встроенный блокировщик. Чтобы активировать его, перейдите в Настройки – Основные. Вверху меню вы увидите раздел Блокировка рекламы. Активируйте его. Теперь в строчке расширений появится значок блокировщика рекламы. Кликнув на нем, его можно включить или отключить, а также посмотреть статистику блокировок. Перейдем на сайт с рекламой и посмотрим, как работает блокировщик. Как видим, рекламу он пропускает больше, чем AdBlock. Тем не менее, работает. Возможно, после очередного обновления качество повысится. Ссылка на сайт Opera есть в описании. Есть также программы блокировщики рекламы. Именно программы, а не расширения для браузеров. Программы в основном платные, но стоимость, как правило, невысокая. Наиболее популярная на данный момент Edguard. Имеет довольно широкий функционал и неплохо справляется с поставленной задачей. У программе есть пробный период 2 недели. Чтобы воспользоваться Edguard, ее достаточно запустить и она будет работать в фоновом режиме. Перейдем на сайт с рекламой и посмотрим, как работает Edgar. Ссылка на страницу программы будет в описании. Для смартфонов также существует возможность блокировки рекламы. Только установить расширение, блокирующее рекламу в конкретном браузере, возможности не предоставляется. В мобильных версиях браузеров, как правило, таких функций нет. На смартфонах есть два способа блокировки рекламы. Отдельное приложение-блокировщик всей рекламы на устройстве. Но для их работы требуется наличие root-прав. Как пример AdFree или AdAway, но это уже тема для другого видео. Или специальный браузер с уже встроенным блокировщиком. Как пример можно рассматривать браузер для мобильных устройств Opera Mini. Он имеет аналогичный функционал, как и версия Opera для ПК. Так установите Opera Mini с Play Market для Android или с App Store для iOS. Запустите его. По умолчанию в данном браузере уже активирован блокировщик рекламы. Но его также можно при желании включить или отключить. Это можно сделать как с быстрого меню браузера, так и перейдя в меню Настройки, Экономия трафика, Блокировка рекламы. Давайте проверим, как она работает. Отключим блокировку. И перейдем на сайт, на котором много рекламы. Теперь включим блокировку и обновим страницу. Как видим, реклама больше не отображается. Также в этом видео я не могу не сказать о популярном AdBlock браузер встроенной функцией блокировки рекламы, который создан командой одноименного самого популярного блокировщика рекламы AdBlock. У браузера есть версия как для Android, так и iOS. Как и одноименное расширение блокировщик рекламы, браузер хорошо справляется со своей задачей. Так, запустив сайт с рекламой, мы видим ее отсутствие. Теперь отключим блокировку рекламы и перезагрузим страницу. Реклама есть. Особенно сюда на браузера можно отметить возможность тонкой настройки блокировщика рекламы. Это блокировка интрузивных элементов. Возможность добавления или удаления списка фильтрации по языкам, Наличие исключений. А также возможность блокировать отслеживание, блокировать домены с вредоносными программами, скрывать сообщения против блокирования рекламы, удалять кнопки социальных сетей. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Пока.